всем привет сегодня 26 сентября и мы сегодня проводим микрообзор такой в темпе смотрите по поводу нефти что у нас было у нас продолжительное время порядка двух недель промирался вот такой восходящий даже не восходящий поджимающий снизу тренд да? то есть у нас по факту вот так зажимали, зажимали, зажимали Форекс трейдеры сразу же скажут Так это же треугольник Ну в принципе да Можно назвать это треугольником В любом случае здесь все набирали Набирали продавцов да? Выносили покупателей И набирали Что мы увидели вчера в понедельник а Увидели мы следующее Огромнейший Огромнейший принт это от одного участника рынка, который продавил, собрал все, все лимитки, продавил цену и увел цену наверх. То есть был произведен снос всех стопов, какие только были. И сейчас у нас цена немного корректируется. На что стоит обратить свое внимание. В первую очередь у нас есть несколько зон. Первое это в районе уровня 51.73, где у меня стоит первая лимитка с небольшим запасом. Да, то есть 51.70 примерно где-то здесь стоит ожидать цену. Даже может быть, мы ее немножко сейчас скорректируем. Order changed. Вот. Вторая область это у нас э, подсвечащего дня 51.32. В каждой из этих областей цену могут остановить и направить наверх. При неизменных прочих равных условиях здесь чем ищем покупки здесь и здесь в принципе цель у нас я думаю ясно и понятно в первую очередь это у нас уровень 53 то есть при таком хорошем импульсе сделаем вот так, при таком хорошем мощном импульсе при условии что и цена уйдет отсюда 53 мы возьмем за 1-2 дня максимум то есть, от, то есть вот отсюда если у нас покупатель агрессивный, то мы очень быстро сюда дойдем, если мы скорректируемся чуть ниже, то движение будет более плавное. тем не менее, я думаю, 53 ровно мы сможем взять, это что касается фьючерса нефти, по S&P 500, вчера был ожидаемый выход, на что стоит обратить внимание, смотрите вчера был ожидаемый выход мы вышли за из э, данной области проторговки вот из этой долго мы здесь ту, э, тусовались даже э, не так то есть сначала раз область два области сейчас мы вот из 3 пытаемся выйти то есть все расширяем расширяем флэт но пока не получается в любом случае мы снесли стопы э, мы расширили диапазон и что стоит посмотреть на кумулятивную дельта то есть смотрите баланс у нас сравнялся а цена ушла намного ниже это говорит о том что собрали набрали хороший лимитный ордерант да, то есть мы видим сразу выход наверх в связи с чем мое мнение нефть по мое мнение индекс s&p 500 может продолжить движение выше то есть как минимум к 2505 он может вернуться сегодня-завтра опять же таки не забывайте сегодня у нас выступает бабушка ерин она может как поддержать американскую экономику да то есть поддержать американский доллар и может быть нагнуть не в ту сторону индексы либо наоборот сказать что у нас не все так хорошо индексы могут э, на этих Данных вырастет за счет того, что доллар будет подешевле. Да, вероятность что в октябре и в ноябре резко упадет, что ставку будут повышать. Мое мнение, ставку в следующий раз будут повышать в районе декабря. Так что могут еще пузырь немножечко понадобивать. чем? по поводу индекса S ⁇ P 500. Крайне аккуратно. По той простой причине, что сегодня у нас выступление главы ФРС. Тем не менее, пока предварительно вижу движение вот сюда. Опять же таки, обратите внимание на перекос в стакане. В связи с чем, 2,505 вполне такая адекватная цена, куда цену могут направить. Итак, фьючерс на золото. То есть смотрите, в четверг мы заходили вот отсюда. Четверг, пятницу... И понедельник мне потребовалось золото, чтобы собрать всех желающих и ввести их в минуса. Да? То есть собирали продавцов и увели их все в минуса. По счастливой случайности у меня безубыток пропал за выходные и меня не выбило по безубыток. Так было бы все 50 долларов И в итоге в понедельник наконец-то золото разродилось. Взяли все 4 цели и 1302 с половиной и 1306 и 1312 и 1316 то есть все цели взяты сейчас формируется новый в точнее сейчас у нас идет коррекция достаточно агрессивная, и дальше я надеюсь движение наверх продолжится На самом деле глобальная такая стратегическая цель у нас вот сюда здесь чем будем аккуратно пробовать заходить в лонг наиболее интересная область на вход это 1301 1302 это у нас и lps и big print lps кстати хороший, он не только здесь отработался но и на на истории то есть 2 3 4 5 то есть в принципе достаточно хороший lps вот то есть небольшим запасом 2, 2 лимитных ордера эти я точно оставлю насчет этого лимитного ордера то есть это будет Это у нас будет полный возврат э, к данному импульсу. И не уверен, стоит ли третий ордер делать. Э, но будем посмотреть. На самом деле не хочу, чтобы цена сюда возвращалась. Потому что иначе все будет уже не так, как запланировано. В любом случае, э, по золоту сегодня нужно быть аккуратным, как и по всем валютам. Э, и как минимум, рук на, пульс на пульсе держать. Чтобы в случае чего, услышать, что говорит нам рынок. И выйти благополучно. Либо зафиксировать... Достаточный профит, либо минимизировать свои убытки. Поэтому по золоту. Я сегодня буду смотреть в лонг. Фьючерс на евро. К сожалению, еще тот негодей. Вчера была интересная возможность зайти в лонг. То есть, в принципе, перекос по балансу по кумулятивной дельте позволял. Но, к сожалению, не учил это до того момента, что выступал Марио Драгги. Затронул тему Греции и было благополучно евро посыпалось. Посыпалось очень значительно. Поэтому сегодня не успел, к сожалению, в ноль закрыть. И в итоге два таких существенных стопа мы имеем. Тем не менее, что мы наблюдаем? Мы наблюдаем значительное падение. То есть по факту у нас был вот такой канал, в котором цена торговалась. Да? И в принципе сейчас за всего лишь один-полтора дня мы до него дошли. Далеко не факт, что здесь цену могут остановить, то есть при таком мощном падении допускаю, что будут попытки пробить канал данный, то есть пробить сопротивление и уйти вот сюда. Первая потенциальная область, где, да, цена уровень, где цену могут попробовать установить, это 1.18.19. Вторая 1.17.60. Вот в Вот данная область имеет искать смысл покупки, но очень и очень осторожно, потому что есть вероятность, что цену могут ä, попробовать попробовать увести ниже. Это первый момент. Второй момент, если ее не будут уводить, да, то есть не хватит сил, тем не менее в этой области мы можем флесить очень долго. Так что лимиткой лучше не торговать. Вообще, в принципе, по золоту лучше сидеть пока на заборе. И торгуйте в направлении тренда. То есть по, по фьючерсу на евро лучше искать продаж. Вопрос только откуда. Как вариант, можно попробовать от уровня 1757 но, как говорится, далеко не факт. То есть повыше есть более интересная область из-за этой проторговки. Фьючерс на йену. Сегодня по открытию дня меня взяли в позицию, то есть я выставлял лимитный ордер от данной области. Здесь у нас был кластерный объем, сегодня ночью в азиатскую сессию взяли. Давали заработать порядка 250 долларов, но, к сожалению, дальше не пошли. В итоге меня выбили по безубытку. Что стоит ожидать по ене? Допускаю, что по ене стоит ожидать точно такой же коррекции, что и по золоту. Вопрос только, в куда, в какие края. Здесь, в принципе, у нас пустота и каких-либо, то есть, более-менее адекватное сопротивление, точнее, адекватную поддержку мы можем встретить только вот здесь. Это уровень 89610. 610 Так что, допуская, что иена может скорректироваться вот сюда, в принципе, у нас есть вот такая область, куда иена может скорректироваться, и где мы, то есть, полностью поглотить этот импульс, так же, как и по золоту, и пробовать продолжить свое движение дальше наверх. Может получится, может нет, будем посмотреть. Тем не менее, на эту зону стоит обратить внимание, на эту область. Так что, пробуйте, дерзайте. Я же по ей, наверное, посижу пока на заборе и посмотрю, чем это все дело будет. Как, как это дело будет развиваться и чем оно закончится. Британский фунт. Держим сделку со вчерашнего дня, то есть передвинул я без убыток чуть подальше за объем, то есть в принципе пока все развивается неплохо, на э, ожиданиях перед Елен у нас фонд благополучно падает и допускаю, что до моего тейк профита может и даже дойти. Будем посмотреть, в принципе у нас, смотрите, перекос по лимитам ордерам есть и допускаю, что я могу даже... Недополучить небольшую прибыль, то есть цена может сходить ниже Но как минимум я ожидаю закрытия гэпа Так что вот сюда сегодня мы сделочку-то ожидаем Что касается потенциального дальнейшего движения То есть смотрите, как минимум сюда мы ждем Это первый момент Кстати, вот у нас здесь есть объем И не пускает пока, да, то есть пока цену пытаются отфутболить наверх и в принципе это ожидаемо главное чтобы данный объем у нас удержал то есть я думаю движение может быть следующим все так и вот так на сегодня Остав... ну, и либо как вариант вот так все вот такие движение но может быть зачем будем Опять же таки держать руку на пульсе и смотреть, то есть где можно сделку будет прикрыть. Канадский доллар. То есть смотрите, процентная ставка. Коррекция, которая в принципе была ожидаема. То есть еще здесь, да, то есть это у нас было 20 число. Это у нас было, было, было в среду. В среду я еще... Вам говорил, что имеет смысл искать а, продажи. В первую очередь, то есть у нас был а, а, один вход в районе Там 81 680 примерно где-то так. И второй вход 81 950. То есть где-то в этой области. Да? был а, две точки входа. И как вариант, как один, а, одна из основных целей у нас как раз-таки была вот эта область. Да? Месячный поцел это у нас 80 750 цель основная закрыта то есть сейчас стоит посмотреть а удержит ли данная область данный объем то есть э, та область перед которым у нас пошел данный импульс то есть та область где формировали на, умные деньги накапливали свои, свой депозит э, точнее заходили в рынок чтобы заработать э, так что стоит посмотреть Канаде я бы не рискнул сейчас уходить, по той простой причине, что, во-первых, и коррекция может затянуться, и движение наверх может быть достаточно импульсным. Так что лучше не входить, лучше подождать. Если уже у нас будет вот такое движение, да, то есть куда-то сюда, то уже с коррекция будете заходить дальше в продаж. Да, то есть, если у нас по, по канадскому доллару все так резко поменяется. Если же удержат и уйдут сюда, ну поверьте. Здесь придется потратить очень много денег, чтобы увезти наверх. с чем еще могут не один раз вернуться. Ну, как минимум один раз вернуться и уже только потом пойдут. Так что лучше по Канаде пока подождать движение. Да, то есть, чтобы сформировалось новое да, движение внутринедельное. И уже мы в него с коррекцией будем заходить. И, в принципе, можем посмотреть австралийский доллар. Давно его не смотрел. Ну по австралийскому доллару все не очень однозначно в первую очередь он точно так же падает как и остальные валюты на ожиданиях Джанет Йеллен достаточно агрессивный участник рынка присутствует все связи с чем то есть смотреть какие цели по точкам входа я думаю сейчас уже искать что-то нету смысла а вот потенциальным целям где цену с, небольш... с небольшой инерцией да, с небольшим заходом могут установить я, наверное, покажу. И вот основная цель. У нас, скорее всего, вот так. Да. То есть смотреть по как может развиваться ситуация по австралийскому доллару. Допускаю, что цену могут вот так скорректировать а, и попробовать протестировать сейчас а, Big Print. Поэтому обратите внимание на уровень 79 ровно. Давайте вот так подвину. Так, 79. Вот так, 70. Да, даже вот так. Да? И могут направить вот сюда. То есть этот снос стопов. Вот, вот эти стопы будут самые очевидные и более чем уверены что сегодня мы как раз таки можем туда сходить что же касается данного движения сегодня точно нет я думаю это возможно в течение этой недели все с чем как я вижу то есть наиболее приоритетное движение оно будет выглядеть вот таким вот образом и потом либо коррекция и возможно будет вот так движение сразу вот так я на данный момент не рассматриваю потому что слишком слишком мало катализатора чтобы цена так ниже сходила ну вот и прошли наши 20 минут хотел записать сегодня микрообзор записал в итоге Стандартный, ежедневный, в связи с чем, такие торговые возможности и такие торговые рекомендации на данный момент на рынке присутствуют. Пользуйтесь на здоровье, искренне надеюсь, что у вас будет хороший профит сегодня. В связи с чем, со всеми прощаюсь, думаю до завтра. Если данное видео было полезно и вы благодаря нему заработали, ставьте свой царский лайк. Всем спасибо, что смотрите нас, подписывайтесь на нас в социальных сетях. И до новых встреч. Пока-пока.